отношениях. Я знаю очень много мужчин в возрасте около 50, симпатичные, здоровые, нормальные парни и не торопятся, и не торопятся. Но уверяю вас, когда я с ними разговариваю, все в один голос ищут женщину, ищут женщину. Я говорю, они даже вот интервью с мужчиной, кто помнит, когда я демонстрировала интервью с мужчиной? Да. Я говорю, они, у вас, они вас окружают. Он говорит, да, женщин много, той, которая нужна, нет. Почему? Особенную. Почему вы не стали Натальей особенной? Почему вы до сих пор не стали особенной? Кстати, мы подошли к вопросу. Умная, красивая до сих пор одна. Почему? Смотрите, Наталья пишет: мне сложно влюбиться. Хорошо, Наталья, вопрос лично к вам. Когда мужчина будет вам носить цветы, приглашать вас на кофе, говорить вам комплименты, заглядывать вам в глаза, делать вам приятные вещи, то, что вы от него ждете, то, что вас интересует, он раз вам тут же... Нет, не это я жду. Я устала от комплиментов. Хм, да, хорошо смотрите это банально то что мужчина будет вас носить на руках и э, делать вас счастливой это банально? я не совсем понимаю вы хотите сказать что для вас это неинтересно, когда мужчина в вас влюблен делает комплименты несет цветы, ношение меня на руках не сделает меня счастливой может повеселит один раз. Угу, ясно. А вы хотите стать счастливой, Наталья? У меня к вам вопрос. Вот загляните внутрь себя и, пожалуйста, попробуйте ответить не мне, себе. Ответить на вопрос, хочу ли я стать счастливой? Потому что, смотрите, одно дело, когда... Я кокетничаю да перед всеми все знают какая я вообще крутая вся из себя. Наталья Наталья Вы нарциссичны, признайтесь Вы работаете на сцене Да даже если вы будете первой леди государства, Наталья пишет, я счастлива сама по себе. Наталья, вы можете это говорить, кому хотите, но не психологу. Я знаю женскую природу. Подросток тоже говорит, что ему никто не нужен, когда он чувствует себя взрослым. Но это не значит, что ему никто не нужен. Он, когда сформируется как личность и станет взрослым человеком, он начинает понимать, как драгоценны для него родители. Женщина не может сказать, что она счастлива сама по себе. Но если вам, скажем, уже далеко за 80, то может быть. Потому что уже в этом возрасте гормональная система женщины уже по-другому работает. Согласна? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья, что вы понимаете наш диалог и что вы не злитесь. Итак, соответственно, уровень ценностей, когда сердцем можно доверять. Вот такого мужчину можно принимать все что угодно, хоть одуванчики, радоваться всему, что он делает, потому что душевная безопасность. Отлично, Елена, спасибо, спасибо за ваш комментарий. Значит, если мы представим себе на минутку настоящую любовь, там, где вы спите нос к носу, и там, где вы просыпаетесь, отчасти вас целует любимый человек, согласитесь, это классно. И когда вы не заботитесь о том, что он ушел, ну там, скажем, по делам, и он стремится домой, и вам не нужно заботиться о том, что конкуренция сегодня такая, что просто куда еще пластику поставить называется, да, что нас, возрастных женщин, это очень сильно смущает, потому что мы не молодеем. Но, тем не менее, вы знаете, что любимый ваш человек вам остается верным и преданным, и любит только вас. Разве это не счастье? Настоящее счастье, настоящее счастье. Итак, значит, я задала вопрос о том, почему женщина красивая. Где-то успешная в, своих, в своей области, в профессиональной или где-то, да? Но остается одна. Я вам хочу сказать, что близкие друзья иногда очень сильно э, даже вредят тем, что постоянно напоминают, когда ты наконец найдешь себе хорошего парня, который тебя полюбит, ведь ты такая хорошая, замечательная. Некоторые женщины уже сходят с ума от этих вопросов. Потому что, когда не получается, э и, и еще тебя поджуживают, давай, давай, быстрее семью, нам нужно еще внуков успеть понянчить. Согласитесь, это, ну, могли бы поспособствовать. Здесь другой момент. Женщина сама сидит на биологических часах, как на бомбе замедленного действия. Биологические часы ⁇ это когда женщина помнит о том, что у нее лимит времени, лимит детородного периода. И в этом смысле ее самооценка где-то падает. Где-то она себя поддерживает, вытаскивает себя за счет профессии. Да-да-да-да. Где-то она старается значит, себя подбодрить, что-то сделать, приукрасить, привести в порядок. Но отношения не будут строиться не, не потому, что она не так хороша собой, не, не поэтому, а просто потому, что ей не даны нужные знания. У меня есть такая подруга, которая... При каждом звонке мне говорит о том, что у тебя уже время, да-да-да, и что у меня осталось только два года, до 40, а затем все. Да-да-да-да, Мэри, понимаю. У меня тоже такие подруги есть, это печально. Значит, смотрите, вам нужно предупредить своих подруг и тех, кто вас этим, этими мыслями, этими убеждениями раздражает. Вам нужно сказать, дорогая, я тебя люблю и уважаю, но давай, пожалуйста, закроем эту тему и не будем это больше обсуждать. Всему свое время я буду замужем, мне будет любимый человек, я знаю, как это сделать. И вы идете ко мне учиться, я вас учу, как это сделать. Договоритесь со своими близкими, родными, любимыми, чтобы они перестали вас этим раздражать, потому что это очень сильно влияет на вашу психику. И вы живете в состоянии паники и тревоги. Это, Знаете, это как э, в пограничном состоянии между нормой и депрессией. При каждом малейшем, э, при каждой малейшей неудаче вы начинаете рыдать в подушку. Да, с позитива сбивают, совершенно верно, Ина. Когда ко мне попадают женщины, те, которые начинают учиться, и когда я вижу тех женщин, которые в процессе и в хорошей, так скажем, форме, это вот в психологическом смысле, Огромная разница. Скажем, э, та, которая начинает учиться полностью разбалансирована, внутренний баланс нарушен. И женщина не может к себе даже по определению ее, ее внутреннего состояния, как бы привлечь к себе правильного парня. Вот заметьте, притягиваются к вам либо тираны, либо те, кто несерьезный, либо какие-то слабаки, вот, ручки сложили, ничего делать не хотят, и, и ходят сами такие, вот, где бы под приспособиться, где бы вот кому-то, значит, пристроиться за, за чужой счет, да? Вот. То есть, почему к вам такие мужчины липнут? Почему они к вам притягиваются? Потому что внутренне вы разбалансированы. Вы не с природы, вы не со Вселенной, вы сами по себе. Вы живете по собственным правилам. Вы не понимаете, каковы правила, по которым строятся настоящие отношения. Да-да-да, внутреннее звучание неправильно. Вы как та струна, которая расстроена. И когда звуки издаются, мелодия, да, эта, струна, эта струна фальшивит. Вот примерно так это звучит, если мы говорим о вибрациях, эм, вибрациях, энергетических вибрациях. Но одно дело, когда вы занимаетесь и себя просвещаете относительно вибрации, но этого недостаточно для того, чтобы понимать, на чем строятся отношения. Как только она настраивается на определенный баланс, она встречает классного парня. Или же, если у, у, у женщины есть уже мужчина, то их отношения начинают выравниваться и правильно строится. Почему? Потому что женщина сбалансировала себя, мужчина реагирует. Для вас, думаю, не будет секретом, что мы состоим в паре, как два сообщающихся сосудов. Да? Мужчина реагирует на женщину. Если женщина знает, что делать, мужчина реагирует. Вы думаете, что мужчине нужен только секс? Нет. Мужчине нужна любовь. Мужчина может быть с вами только ради этого, но мужчине нужна любовь, он будет ее искать. Поэтому хочу предупредить вас о следующем, что нужна активная работа. Нужно понять, чтобы для того, чтобы свою жизнь сделать счастливой, чтобы встретить правильного парня, чтобы построить с ним правильные отношения, есть этот парень, нет ли его, это не важно. Вам нужно себя сбалансировать и настроить на определенную волну. Для этого вам нужно работать.